летел на мининах чуть-чуть. Ну там вообще пиздец, да? Вообще пиздец. Партизанская война, нахуй, видишь, ехали, блядь, подорвал Ну Уже здорово, слава богу, что? Да, да, да. Я говорю, чудом, блядь, чудом вообще. Нахуй. Так, сама обстановка, он ебашит, нахуй, с артиллерией, блядь. Ну а так условия, поздравить, поспать, все там, посирать. Да, еще он нахуй, любой дом взломал картошку, не картошку, не морковку, как -то. Так особо-то не ругайтесь по погребам ходить там, ну картошку, морковь. Вообще похуй, братан, зашел нахуй расстреливал. Контроля, да? Плоху вообще тут война. Каждый погреб вскрывает, тут вина, ебанешься на хохлятском. Вкусная? Охуенная. Я он пузырь выпил сейчас, блять, я штырилась, он ему нахуй. 13 лет <с она стояла, нахуй. Давай тут. Я девятку все там нашел уже. Мои опознавательные знать нарисовали, все, ездим как свой там уже. А вы под ездите или под У нас круг идет. Белый и ну черный, короче. А это Это тоже наши, тоже наши, только это округа, округа другие. О, о округа, Ост, ост, ост, ост. Ну, вот. им, блядь, им, больше всех досталось, пизделинах Там потери, я говорю, блядь, за 10 лет Афгана 15 тысяч было ну, убитых. А здесь за месяц, братан, 10 тысяч, нахуй. Ну, нас он и кочевает, тех вот, летчиков все никак не, не похоронен, там хуя, А не летчиков видишь, у нас здесь ну, команд свой оставили, сломанный со стрелами, иглы, стрелы, и все, и сейчас с авиации не работает, а по нам куярит авиация, только так у нас. жесткий вообще-то, Обеспечение там, оружием, продовольствием как идет, нормально. Такое нет? обеспечение. Я, короче, братан ехал, боевое охранение был, первая машина моя шла, я поэтому и по не нахуй. Ну пиздец, я говорю, жопа, не доходит до передка колонны. Разъебывают их. 9 мая там по разум пройдете Хотят они, хотят, но не, не получится.